Добрый день, уважаемые коллеги! С выходом версии комплекса 0 с номером 2.10 у вас появился ряд новых инструментов для расчета смет базисно-индексным методом по требованиям методики 421. Поговорим о них подробнее. Хочу обратить ваше внимание на особенности работы в этой версии. Согласно методике, расчет локальной сметы выполняется одновременно в двух уровнях цен базисном и текущем. При этом должны быть соблюдены общие правила расчета. Во-первых, это округление результатов расчета как по отдельной позиции, так и по смете в целом. Расчет затрат в базисном уровне цен выполняется с точностью до второго знака после запятой, то есть до копеек. Расчет затрат в текущем уровне цен с точностью до целого рубля. Во-вторых, Расчет накладных расходов и сметной прибыли. Он выполняется по видам работ в каждой позиции локальной сметы. В комплексе А0 указанные правила выполняются путем настройки локальной сметы. В этом видеоролике мы обсудим приемы настройки локальной сметы для расчета базисно-индексным методом с единым индексом к строительным монтажным работам. Вот рабочая локальная смета. Откроем Меню настройка, раздел НРСП. Здесь мы подключим таблицу с нормативами накладных расходов и сметной прибыли по видам работ. Выбираем одну из таблиц с шифром НРСП 2021 в зависимости от характера работ. Новое строительство, реконструкция или капитальный ремонт. Например, таблица с нормативами для нового строительства. В разделе «Параметры округления» должен быть установлен флажок «Округлять основные итоги». Для базисных итогов флажок должен быть снят. Обратите внимание, раздельные настройки для основных и базисных итогов появились только в версии 2.10. Как и раньше, в этом разделе необходимо установить «Снести разницу на прямые затраты». Напомню, что кроме округления стоимостных показателей для оформления локальной сметы по методике 421, в настройках следует установить еще ряд параметров, также общих для всех вариантов расчета. В том же разделе параметры округления, точность ввода расчета и печати объемов строк, надо установить 6 цифр после запятой. По умолчанию в 0 всегда выставлялось 4 знака. В разделе «Расчет единичных итогов» рекомендуем установить точность итогов с начислением равной 4 цифры после запятой. Это влияет на правила учета поправочных коэффициентов к расценке. В разделе «Режимы обработки строк» установите флажок «Подчиненная нумерация строк РП». Настройки сделаны. Обязательно нажмем на кнопку ОК, чтобы сделанные настройки сохранились для данной сметы. Обратите внимание на заголовок локальной сметы. Здесь также установлены режимы округления основных и базисных итогов. Это те же самые флажки, которые мы видели в окне настройка. При необходимости вы можете эти режимы установить прямо здесь, в заголовке. Стоимостные показатели отдельной строки учтены в базисном уровне цен. В строке рассчитаны накладные расходы и сметная прибыль, также в базисных ценах. Точно так же выполнен расчет и неучтенного материала. Откройте вкладку «Итоги строки». Вы видите два набора итогов – «Основные итоги» и «Итоги с префиксом баз». Оба набора итогов рассчитаны в базисном уровне цен. Однако основные округлены до целого рубля, базисные до копеек, согласно сделанным ранее настройкам. При данном варианте настроек нам интересны базисные итоги. Именно они будут отображаться в выходной форме локальной сметы. Пересчет в текущие цены единым индексом XMR выполняется в концевике локальной сметы. Надо подключить шаблон концевика BIM1LS и установить актуальные значения индексов. Индексы можно вводить вручную либо выбирать из системной таблицы индексов. Если в смете присутствуют затраты на оборудование и прочее, то в соответствующих строчках необходимо установить индексы и для них. Базисные показатели стоимости в концевике отображаются с точностью до копеек. Результат пересчета в текущие цены округлен до целого рубля. Для этого использовано свойство концевика. В завершении темы практическая рекомендация. Для упрощения работы с настройками сметы пользуйтесь шаблоном сметы, в котором уже сделаны все необходимые настройки. В шаблоне также можно подключить и концевик, настроенный на таблицу с индексами пересчета в текущие цены. Подведем итоги. Расчет локальной сметы базисно-индексным методом с применением единого индекса к строительно-монтажным работам будет выполнен корректно при выполнении следующих правил. В настройках локальной сметы должны быть установлены режимы округлять основные итоги, не округлять базисные итоги. Разницу в расчете на объем сносить на прямые затраты. К смете должна быть подключена таблица с нормативами накладных и прибыли. Пересчет в текущий уровень цен выполняется единым индексом в концевике локальной сметы. Для этого рекомендуем использовать типовой концевик с шифром BIM1 из библиотеки концевиков. Индекс в концевике можно ввести вручную или выбрать из системной таблицы. Для расчета сметы по правилам 421 методики мы рекомендуем создать и использовать шаблон локальной сметы. Спасибо за внимание, желаю вам успешной работы. С вами был Александр Курочкин.